Всем привет! Сегодня мы будем готовить традиционное блюдо американской кухни. Это шоколадный десерт Брауни. Рецептов приготовления этого десерта уйма, но мне по вкусу пришелся один, о котором я вам сегодня и расскажу. Для приготовления Брауни нам потребуется 1. Темный шоколад 200 грамм, масло сливочное 250 грамм, Сахар 250 грамм, яйца куриные 4 штуки, мука 125 грамм, разрыхлитель теста четверть чайной ложки и какао-порошок 45 грамм. Яйца взбиваем с сахаром. Смешиваем сухие ингредиенты, а именно муку, какао и разрыхлитель. Смешиваем нашу яичную массу с сухой. Растопим шоколад с маслом на водяной бане. Мы растопили масло с шоколадом и теперь это постепенно вливаем в нашу емкость, оставив при этом столовых ложек 5-7 для того, чтобы полить сверху наш брауни. Выливаем в форму и выпекаем при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут. Проверяем готовность зубочисткой. Форму использую размером 20 на 25 сантиметров. Порежем наш десерт на квадраты и подаем к столу. Шоколадный десерт готов! Приятного аппетита!